Всем привет! Это видео о том, как расширить диск C, если не кивна кнопка расширить том, а также как увеличить размер диска без потери данных. В большой мере это видео будет касаться локального диска C, так как зачастую именно на системном разделе не хватает места. Многие пользователи сталкиваются с тем, что при попытке увеличить раздел мы видим, что опция «Расширить том» неактивна. Наиболее частой причиной этому есть то, что нераспределенное место располагается на другом физическом диске, а в такой ситуации не представляется возможным расширить диск.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 Это способ без использования сторонних программ исключительно стандартными средствами операционной системы Windows. Встроенное средство управления дисками существенно уступает в плане функциональности сторонним утилитам, но для простого изменения размера тома его вполне достаточно. Минусы этого способа в том, что придется удалить всю информацию на диске D. Увеличить объем раздела, встроенным Windows инструментом, можно только путем присоединения к нему нераспределенного пространства. Начнем. Нажимаем правой кнопкой мыши по меню «Пуск» и выбираем из списка управления дисками. Перед нами структура раздела. У меня два диска, это диск C и диск D. Если мы хотим увеличить раздел C, то нам придется полностью удалить раздел D, не сжать, а именно удалить. Иначе при сжатии возникшая свободная область будет справа от сжатого раздела и не будет примыкать к границе раздела C. Из-за этого нельзя будет расширить том C за счет диска D. Кликаем правой кнопкой мыши по нему и выбираем пункт меню «Удалить том», нажимаем ОК. После удаления раздела мы видим, что нераспределенное пространство расположено справа от расширяемого раздела и находится на этом же диске. Удалить разделы также можно с помощью командной строки с использованием утилиты Diskpart. Главное не перепутать номера разделов, иначе вы можете удалить важные для вас данные. Для этого запустите командную строку от имени администратора. После, в открывшейся команде, введите диск Part и нажмите Enter. После вводим команду ListDisk. Мы видим список всех установленных дисков. Здесь важно понимать, что отчет начинается не с единицы, а с нуля. Первый диск – это диск 0. Задаем команду disk и номер нужного нам диска. Главное – не ошибиться и выбрать правильный диск. Далее команда ListPartition. Перед нами появился список разделов. Чтобы понять, какой раздел вам нужен, заходим в управление дисками. Теперь можно сверить по объему. Мне нужен диск D с таким объемом. Открываю диск Part и вижу, что нужный мне раздел идет под таким номером и такого размера. Выполняем команду Select После того, как раздел выбран, вводим команду «Delete Partition». Раздел удален. Заходим в Disk Manager» и видим, что появилась нераспределенная область. Далее кликаем правой кнопкой мыши по диску C и выбираем «Расширить том». Открылся мастер расширения тома. Нажимаем «Далее». Здесь мы добавляем часть пространства с нераспределенного места. Например, добавим приблизительно 7 ГБ. Нажимаем «Далее» и готов. Как видим, диск C расширился. Чтобы обратно создать диск D, кликаем на нераспределенную область с правой кнопкой мыши и выбираем «Создать простой том». Назначаем букву диска D нажимаем далее форматируем в ntfs готов в результате диск c увеличится а диск d уменьшится второй способ если у вас на диске d все же есть важные данные но необходимо использовать часть вводного места этого диска, чтобы увеличить диск C, здесь, к сожалению, стандартными средствами операционной системы не обойтись. Нам потребуется дополнительный софт. Для этого я буду использовать программу IOMI Partition Assistant Standard. Заходим на официальный сайт программы и скачиваем ее. Я предварительно это уже сделал. У вас никаких трудностей с этим возникнуть не должно. Запускаем программу. Здесь мы также видим два наших раздела. Но в отличие от управления дисками Windows в этой программе есть возможность увеличить размер диска C за счет диска D, не потерял при этом данные на диску D. Для этого кликаем правой кнопкой мыши по диску D и выбираем изменение размера. Указываем здесь нужное коло гигабайт, которое мы впоследствии хотим присоединить к диску C. Нажимаем ОК. После этого у нас появилось незанятое пространство. Нажимаем правой кнопкой мыши по незанятому пространству и выбираем слияние разделов. В открывшемся окне нужно выбрать раздел диска для объединения. В нашем случае это диск C. Нажимаем ОК, а также применить. В следующем окне нажимаем перейти и ОК. Процесс займет некоторое время, после чего будет перезагрузка. Готово! Все прошло успешно. Проверяем и видим, что диск C действительно увеличился, а диск D уменьшился. При этом мы не потеряли информацию, которая хранилась на нем. Но если случилось так, что в процессе расширения тома, изменения размера дисков, создания разделов диска или их форматирования, вы удалили важные данные, то восстановить их можно с помощью Hetman Partition Recovery. Об этом у нас есть отдельное детальное видео. Смотрите по ссылке в описании. А на этом все. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч.